Здравствуй CryDaver, ты заметил, что в Engine 5 позволили загружать видео в USM формате? Нет. Давай тогда воспользуемся этим и установим видео при запуске нашей игры. Нам понадобится видео в USM формате и аудио в формате mp3.org 3 или wav. Как получить видео такого формата есть ссылка в описании к данному уроку. Скачиваем CryGame SDK проект, находим в нем архив гомедата, пэк и открываем его. У меня есть готовые видео, ну а вы можете взять архив видео с В папке «Assets» создаем папку «Videos» и перекидываем в нее наши видеофайлы. По пути «Assets Audio» с «Dmixer» «Assets» создаем папку «Videos» и перекидываем в нее наши аудиофайлы. По пути Assets, Lips создаем папки OU, uactions, actions и elements и перекидываем в Assets, Lips OU из гомодата, Pack, Lips OU, файлы Asmplier, GGGs, Asmplier Intro, GGGs, а в Assets, Lips OU, elements перекидываем файл Asmplier, XML из гомодата, Pack, Lips OU, elements Далее по пути Assets, Lips, Config, Default Profile, XML нам нужно настроить карту узлов, отвечающую за клавиши клавиатуры для Asmplier. Теперь вы также будете знать, где настраивать назначение клавиш, чтобы потом во флауграф выбрать нужную карту. Копируем все строки где есть приставка Оу подчеркивания. Теперь наше видео можно будет пропустить клавиши пробел. Далее нам нужно скопировать библиотеку CryGame SDK из папки bin. Потом прописать путь в библиотеке Cry Game SDK в файле своего проекта. Так как я закинул библиотеку в папку bin, а не в папку x 64 то прописываю полный путь. Пол дела сделано. Далее запускаем редактор и настраиваем триггеры музыки. Создаем папку Videos и два триггера. Подписываем наши триггеры для удобства, закидываем музыку и настраиваем громкость звука, начало воспроизведения и максимальную дистанцию при которой будет слышно звук. Далее настраиваем нады во Flow Graph. Накидываем следующие ноды. Oh, Event System on System Started – это нот события, который срабатывает при запуске игры. Видео это нот, отвечающий за запуск видео. Обязательно нужно указывать индивидуальный ID. Audio trigger. это нот, отвечающий за запуск аудио. Mission Load Next Level – это нот, отвечающий за запуск игрового уровня. Есть один момент, уберите из файла проекта команду запуска карты, чтобы два раза не загружали ее. Logic Any – это нод, отвечающий за условия отправки положительного результата, если какой-то из нодов пришлет ему положительный результат. Вместо этого нода вы можете выбрать также нод Logic Core. Суть всей настройки. Запускаем игру, потом запускаем первое видео и аудио к нему, потом следующее видео и аудио к нему, потом загружаем наш уровень. Условие – если аудио проиграло быстрее видео, то отключаем видео. Если видео удалено или остановилось, то отключаем аудио и переходим к следующему ноду. Сохраняем флауграф и тестируем игру.